добрый день дорогие подписчики и гости канала истина таро с вами я катерина сегодня я проведу очень интересный очень хороший заговор как говорится три в одном то есть данный заговор будет на удачу счастье и богатство данный заговор я буду делать на пяти копейках почему я буду это делать потому что данные 5 копеек уже не в обиходе и вы будете знать что их тратить нельзя да и не нужно и они будут всегда при вас данную монету заговоренную после ритуала вам нужно будет носить всегда при себе это может быть как кошелек это может быть как сумка либо в кармане одежды то есть это может быть что угодно на ваше личное усмотрение. Данный заговор я буду делать общий. Он будет подходить как и для мужчин, так и для женщин. Он будет очень действенный и очень эффективный. Подходит он даже для новичков. Только нужно все делать внимательно, слушая меня и внимательно все повторяя. Но перед тем, как провести данный очень эффективный, очень сильный заговор, я хочу, как обычно, провести таро расклад и посмотреть, что же у вас на данный момент происходит в вашей жизни, что происходит у вас в финансовом плане, в плане карьеры. Что у вас с вашей удачей, как ваши ангелы-хранители, помогают ли они вам, помогают ли вам ваши умершие близкие, родные, друзья, их силы. Мы все это посмотрим, и после этого уже мы поможем привлечь с их помощью, с помощью высших сил, с помощью и моей силы, так как я являюсь проводником между высшими силами и вами, мы поможем вам обрести удачу, счастье и богатство. Еще раз напоминаю, что данный заговор очень сильный и подходит как для новичков. Только для его эффективности вам нужно слушать от начала до конца, ничего не пропуская. И чем чаще вы будете его слушать и смотреть, тем усилится действие данного заговора. Также вам напоминаю, что на моем YouTube-канале вы можете найти и другие видео, которые помогут вам решить ваши жизненные проблемы. Может быть, сделать провести вторую диагностику вашего партнера, либо же обрести счастье, либо ну, помогу вам ответить и на другие вопросы, если же будут такие иметься, иметься в комментариях. Итак, давайте же перед проведением заговора приступим непосредственно к второму раскладу. И посмотрим, что на данный момент в вашей жизни происходит. Итак, делаем второй расклад. Нашу монетку, которая будет заговоренная, я отложу на вторую колоду карт. Она нам еще понадобится. Но перед этим, перед тем... Мы проведем второй расклад и диагностику. Вторую колоду карт я пока отодвигаю, чтобы она не мешала нам проводить наш второй расклад. Так. Что же мы тут видим? Какая же здесь ситуация. Итак. По данному раскладу, знаете, вот, вот идет ощущение по картам, идет энергетика от карт такая, что в данный, на данном этапе жизни вас преследует, вот знаете, такое ощущение, как черная полоса в жизни. То есть это могут быть как неудачи на работе, могут быть разногласия, непонимание дома, может все валиться с рук, нет настроения финансовых делах вот как-то дела не особо идут как-то знаете вот много сил прикладывайте к тому чтобы заработать деньги вот вроде бы какие старания есть для этого вроде бы и все для этого делаете но по сути ничего не получаете того вот чтобы вы хотели в принципе по картам видно что финансовые дела оставляют желать лучшего при таком раскладе возможно даже вот знаете кто-то некоторые из вас не могут Найти работу. Некоторые же, работая на своей работе, не получают то удовольствие, которое бы им хотелось бы. Либо не получают те финансовые средства, которые хотелось бы. Либо в личной жизни с вашей второй половинкой что-то не получается. Вот настройте взаимоотношения. Либо вы и до сих пор не можете найти свою вторую половинку. Вот здесь идет такое, что... Действительно, вам нужно воспользоваться данным заговором. Данный заговор, еще раз напоминаю, что он очень эффективный. Он помогает в любых вопросах, он поможет вам не только в финансовой сфере, но еще и в любовной, и в удаче. То есть данный заговор я проведу: вот он, знаете, как говорится, три в одном. Он же и на удачу, он же и на счастье, он же и на богатство. Вот наша монетка, за которую мы говорили. Итак, мы сейчас приступим. Напоминаю вам, что данный заговор общий. Подходит как и для мужчин, так и для женщин. Я делаю на эту монетку, но, как видите, у меня есть и другие монеты, которые можно заказать. Это будут персональные Персональный заговор именно для вас. Итак, переходим непосредственно к самому сильному и мощному заговору. Я слушаю, я, вернее, проговариваю, вы меня внимательно слушайте. Как соль в воде топится, так все преграды растопятся, дороги откроются. Первая сестра... Счастье в дом. Здесь жить будет. Вторая сестра. Удача за мной. По всем дорогам. Лесо идет. Бедух востом метет. Третьим брат. Нарекая его богатством. Впереди бежит. Дороги мне выстилает. Слово мое сильное. Мне подчиненное им печать ставлю, им счастье привлекаю, да будет так, аминь. Данная монетка является заговоренной, носить ее нужно, еще раз повторю, как в сумке, так в кошельке, можете носить данную монетку где угодно, также, друзья, напоминаю вам, что если вам был интересен данный заговор, если он для вас полезен, ставьте ваши лайки, комментируйте данное видео, оставляйте ваши комментарии, какие бы вы еще хотели бы слышать заговоры или же какие-либо еще хотели бы видеть видео, либо же, если вы хотите заказать персональную такую монетку, которая будет именно для вас начитанная, именно для вас заряжена на успех, на удачу, на счастье, которая поможет вам побыстрее обрести то, чего вам в жизни сейчас не хватает, вы можете обратиться ко мне в Viber по номеру телефона плюс 3 8066, 302 64 05 помните что я всегда помогу вам в любой жизненной ситуации даже там где вам кажется что ваши руки опустились и вам никто или ничто не может помочь В данное видео вы можете после данного просмотра данного видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки буду всегда рада вас видеть и всегда вам помогу. С вами ваша Катерина Таро.